Филиал пиром в Гарлеме снова работает. И угадайте, благодаря кому? Да-да, новому Человеку-пауку. На все руки мастер, да? Если у вас есть фото паучка, убирающего пир, шлите мне, я размещу их в блоге. До встречи и помните, лишние 10 минут. Он может Оставайся! Сейчас же! Ну-ка стукни! Бум! То, что надо! Ага! Нормальный парень! Прости Эй! Эй, говорят, подбой рядом с тобой рекламный щит сломала. лаборатории Роксон. Здесь появился проект Нуформ. Телефон должен быть где-то здесь. Кажется, я знаю, как туда попасть. Вентиляция вентиляции стоит энергощит. К чему он подключен? Генератор. Даже не верится. И она месте. Планился в лаборатории с вооруженной охраной. Эти каникулы запомнятся надолго. Я должен валяться дома, дрыхнуть, играть в приставку. И есть печенье целыми коробками. Ну и куда? Если там подполье Привет А что смешного? Черт, Майлз Для тощего пацана Ты жестко бьешь Дядя Аарон? Ты бродяга? Папа заводил на тебя дело Я знаю и уверен, у тебя полно вопросов ко мне. Но нам нужно убираться отсюда. Зря ты решил сюда обломиться. Я не уйду отсюда с пустыми руками. Слушай, я когда-то раньше работал на Рокса. Не стоит связываться с этими парнями. Если нас тут поймают... Так помоги мне. Ах, упрямый, весь в отца. Ладно, но сделаем по-моему. Я знаю, где есть доступ к терминалу охраны. Буду тебя направлять. Управляемые мины. Используй, если станет жарко. Только не попадись. Видишь вентиляцию с лазерами? Как ты это делаешь? Я уже работал с такими системами. Соберись. Пора пробовать управляемые мины. Что происходит с камерами? Опять электричество шалит? Нет, это было в Газеле. Носорог уничтожил целую станцию. Могло и не только тот район задеть. Телефон. Я отследил сигнал. Он идет откуда-то из-под земли. Ниже всего под землей находится бункер-реактор. Значит, мне надо писать. В этой комнате должна быть вентиляция. Ведет в лабораторию, потом к реактору. Ну, формовый реактор? Судя по схеме, именно он. Эй! Где на форм, что я просил? Э, мы пытаемся сделать, но Мейсон не оставил записи. И? Ну, я слышал, что одна канистрану форма сохранилась после случая на мосту. И если бы мы могли ее добыть... Ты думаешь, будь он у меня, я бы тебе отдал? Нет, мистер Кригер. Я просто хотел прояснить, что без этой канистры нам ни за что не успеть... Соткнись. Я... Я делаю абсолютно все, что в моих силах, чтобы найти эту канистру. Однако, сейчас я бы хотел, чтобы ты вернулся в лабораторию и занялся делом. У Кригера сроки горят. Может, скажешь, чей телефон ты там ищешь? Умельца. А ты расскажешь, зачем за мной следишь? Не слежу, а приглядываю. Скажу спасибо, ради тебя я взялся за старое. Не верится, что братьяга мой дядя. А я не верю, что мой племянник решил убиться ради телефона. Так сложилось. Ты уже близко к прототипу реактора. Их надо вырубить. Не нравится мне быть так близко к реактору. Парень, что раньше тут стоял, теперь легкая в этаже. Интересно, что покрывает моя, страховка или компенсация? Роксон И снаряга. Я думал, это секретная лаборатория. Прятаться у всех на виду. Люди каждый день ходят мимо сотен зданий. И не знаю, для чего они. Так значит, она тут давно, да? Да, сначала работы на одну форму. Надо еще раз проверить периметр. Дорезание. У меня ничего не Пора баить. Отлично. Спасибо. Реактор прямо за тем взрывостойким барьером. Открыть можно с того терминала. Погоди. Вроде есть другие лаборатории. Каждому каждом из них нуформовый реактор. А Рик заболел из-за нуформа. Это нужно прекратить. Не отвлекайся. Найди телефон и смазывайся. Реактор внизу. Он питает все это здание. Телефон в самом низу. Надо как-то пробраться мимо вентилятора И мимо этих парней И помни, что я сказал Не попадись Чтобы узнать, не умер ли ты там. Да. Спасибо. Вообще-то, мой дядя мне помогает. Тот мужик из метро? Ага, оказалось, что он еще и бродяга. С ума сойти. Чего? Тот самый бродяга? Вор в фиолетовом костюме? Бывший вор. Мы не партнеры, он просто сейчас помогает. Твой дядя бродяга? Это жесть, чувак. Прям. Жестянская. Ага. Мне пора ганки. Расскажу все потом. Так репутаций Хуже не было. В этом секторе все чисто. Скорее села. Только не взорвись. Отлично. Так. Камера, видеозаписи. Вот она. Ладно. Сброс ядра – задача для двоих. Ты перегрузишь его отсюда, а я прослежу на месте. Шаг первый к уничтожению Ноформа. Тебе не жаль? Плоды всех своих трудов. Ты видела, что со мной стало? Сделаем мир чище. Готов? Готов. Запускаю перегрузку. Три. Два. Инна! Это не я! Промышленный саботаж. Серьезно? Кому какое дело за горстки больных бедняковым? Или мертвый инженер. Да лишь идите кветыми хаизми. Нет! Нет, нет, нет! Я справлюсь! Я справлюсь! Нет! Нет! Нет! Дина, ты Не смотри! Что ты ищешь? Найти. Риг пытался спасти людей, а Кригер убил его. Нужно закончить то, что они начали. Дядя Ан, ты можешь снять защитный барьер от реактора? Зачем? Ты достал телефон, сматывайся. Этот реактор убил моего друга. Его нужно вырубить навсегда. Без твоей помощи я не справлюсь. Пожалуйста. А, дядя Арон? Ладно. Приготовься. Спасибо. А -а -а! Генератор такой же, как снаружи! Только гигантский! Что ты делаешь? А -а -а -а! Майлз, нет! А -а -а -а! Майлз, ты в порядке? Тебе сваливать надо. Идти можешь? Да. Дуй по коридору. Живо! Нет, так будто меня пройдет на счастье. Майлз, ответь мне, ты в порядке? Да. Такое чувство, будто меня скинули с самолета. Зато реактор отключен. Ты почти вышел. Да. Мне так нужен был ее телефон. И что мне теперь делать? Не глупи, так Роксон доберется до тебя раньше меня. А ну стой! Мы тебя задерживаем! Не приказано взять тебя в плен. Зачем? Ну, надо. Учить тебя, допросить. Не знаю, какая разница. Сопротивляйся. человека. <рекрасно> Пашу мать! Что? Майлз, меня выкинуло из системы. Подожди немного. Я вытащу тебя. Есть! Let's yeah. go. Залечь на дно Никому не верь И не снимай свою маску Пусть Роксон найдет другую цель Не могу я залечь Мне надо найти Фину Твоя подруга умелец Вот почему ты так волнуешься Дело не в этом Я Я должен защищать город Скажи Фини что хочешь вступить в подпольник. Ты же сказал не снимать маску. Не говори про паука. Поговори с ней как друг. Она на это не купится. Ты удивишься. Люди глупеют, когда речь идет о близком. Например, как ты сейчас. Если скажу ей правду... Я сказал твоему отцу. Думал, он меня прикроет. Поможет. Ведь он же мой брат. А он от меня отвернулся. Если бы я молчал, может, не потерял бы семью. Ты знаешь, что должен делать? Стоит позвонить Финне? Нет, нет. Сейчас надо помочь городу. Да. Майлз, знаешь, сколько человек на тебя подписалось после выхода приложения? Просто пипец. И я тут кое-что почитал и знаю, что ты против рекламы, но ты только подумай. Нет. Ясно, да. Никакой рекламы. Просто предложил. Так ты нашел телефон, Финны? Да, но он расплавился, когда я поглотил энергию из нуформового реактора. А, чего? И как ты не мертв? Я сначала подумал, мне кранты, а потом выпустил энергию и случился мини-взрыв. Ладно, хоть не всю лабораторию разнес. Чел, мне пора завести список твоих новых способностей. Что думаешь делать дальше? Дядя Аарон предлагает сказать Финне, что я хочу войти в подполье. Тогда я смогу забрать ну форму и помешать ей во всем. Типа наврать ей в лицо? Ну... Но других зацепок у меня нет. Знаешь, что нам поможет? Только не список за и против. Именно. Список за и против. На это нет времени. Согласен. Удачи. Позвони, если я буду нужен. Зэки из тюремного конвоя захватили магазин. Блин! Я же вроде всех переловил! Магазин грабят, надо помочь людям. Да мы в дурягу не вернёмся! Вы что, сбежали из-под конвоя и остались <свеч> на Манхэттене? Выдаете? <свеч> Мне это понравится. <свеч> Я за решетку не вернусь! Ладно, надо действовать Позвоню Фине и попрошусь в подполье Привет, Майлз Живой? А, да, почему спрашиваешь? Ну, я видела новости про митинг твоей мамы Все норм может встретимся, кофе попьем? Почему бы нет? Рядом с башней Фиска на Эдисон есть одно местечко. Там кофе без фигурной пенки. И его приятно пить, а не фоткать. Ха, понял. До встречи. Так, еще немного и я встретил башню! продюсера, Фанатка Человека-паука. Теперь он требует, чтобы я вступила с ним в дебаты. Джеймсон поднаторел в дебатах, он мастер и журналист. Так что даже если я права, то все равно могу проиграть. Не всегда побеждает тот, кто прав. Иногда это тот, кто говорит больше всех или громче всех. Но в общем, дебаты в любом случае состоятся. Я ведь должна попытаться. Опять же, вдруг мы что-то узнаем. На следующей неделе я выложу у себя в блоге отредактированную версию беседы с Три Джеем и Пол. Я рада, что ты позвонил. Мне нужен был отдых. От чего? Да так. Вообще. Я заходил в вашу мастерскую. Думал, найду тебя там. Похоже, прямо перед моим визитом там кто-то затеял драку. Я зашел внутрь, осмотрелся и узнал про Рика. Мне так жаль. Что еще ты там узнал? Я хочу помочь, но ты должна все рассказать. Мне жаль, что твоя мама пострадала на митинге. Если бы не этот новый человек-паук, все бы прошло гладко. Прошу, не пытайся отговорить меня. Я сама знаю, что делаю. Ну, ладно. Ну. Вот таков мой секрет. Этим я и была занята. А ты чем занимался? Ну. Там... Школой, работой, в пире. Ха, этим ты всегда занимался. Что на самом деле? А на самом деле я взял на себя слишком много обязанностей, слишком много. Вот я и забыла, о друзьях. Я хочу все исправить. Можно мне вступить в ваш клуб, отряд, группу? О, я не знаю. Знаешь, Рик был... лучше всех. Я понимаю тебя. Если нужна помощь, только скажи. Если нет, не бойся. Я сохраню тайну. Ты хороший друг, Майлз. Ладно, идем. Куда? Ты же знаешь, я не люблю высоту. Не переживай, я подстрахую. В подполье я бы кого не берут. Доберемся до башни фиска, скажу, что нужно делать. Вы обустроились в штабе Кингфина? После того, как его посадили, федералы арестовали имущество, но никому не продали. Вот мы и въехали. А как ты ввязалась во все это? Подполье, умелец? Ну меня не зря прозвали умельцем. Я делаю все: маски, оружие. Программируемая материя. Да. Подпольщики хотели ограбить дедушкину лавку и нашли мои работы. Мы заключили сделку. Я знаю, тебе нужен Кригер. Но им-то все это зачем? Ну, помимо оружия. Им нужна известность. Если известность будет, им все сойдет с рук. И ты не против? Одной мне Роксон не одолеть. Идем. Прыгни с крана на балкон. Покажи им, что не боишься. Они наблюдают? Через окна. Без этого ничего не получится. Смелей, ты справишься. Она не должна понять, что я человек паук. Давай, Мэнс, покажи всем. Официально принят в клуб? Конечно. Но смотри в оба. Эти ребята не очень-то любят новичков. Ну вот, добро пожаловать в главный штаб. Так, что ты задумала? При чем тут, ну, форм? Кригер говорит, ты украла партию. Всего одну канистру. Немного поработаю с ним. Не бери фолом. Пора влиться в коллектив. Хорошо. Ты здесь? Отлично. Гэвин тебя искал. Не сейчас у нас новобранец ну, ладно ну и что ну. все он. ты сделала ага самый пока он. я делаю новые пушки все подполье у меня в руках это меч из программируемой материи новые враги новый подход ты про человека паука самый паршивый сюрприз прошлой недели да? Она же не поведет его вниз а? пусть ты попробует нас не заметить Сколько раз мне еще ему объяснять надо кое-чем разобраться подождешь лады? да конечно это мой шанс надо выяснить где она держит ну форму может тут есть какие-нибудь зацепки осталось вот он точно так же говорит <таспоргий> ну да еще банды мартина ли да травей если хотим подвинуть кисты и взять власть в нью-йорке нас должны уважать парни круто тренировались расправились с демонами интересно. вот интересно тира если бы это не понравилось а, у мужика под всей башней секретные ходы и фальш-двери. Что мы все расписали? Башня теперь наша. Тайные комнаты. Вот это. Есть где хранить опасное вещество. Да, хорошо. Хорошо. После атаки на мост в прессе одно подполье. Репутация, это важно. Как по мне, стоит, что предоточиться на нашем стиме, Это они держат его вот здесь? Нет, вроде нет. Это ящик с припасами? Ага, Обожаю трудности. Ууу, сколько денег! Внизу есть еще. Старик нас, можно сказать, спонсирует. Фольк -фольк. -фольк. Внизу есть еще. Перспективно. М -м -м. Возможно, они разместили его в тайных подвалах писка. Перерыв окончен, ребята. Группа два вниз на тренировку. Похоже, надо туда наведаться. Мы свернем росы. Мы ты пишешь? О, маме. Да, она зовет домой. Сейчас? Правда? Ага. У нее рука в гипсе. Надо помочь с ужином. Ты сказал ей, что я... Спасибо. <звук> Можешь выйти вон там. Ты же вернешься? Безусловно. Посмотрим, что за тайны скрывают подвалы. Ганки, я в вентиляции. Класс, ты выяснил, где они прячут на муформ? Пока нет. Но я видел, как Фина пошла в подвал. Попробую выследить ее. Слушай, вот ты такой крадешься по вентиляции. Ты чувствуешь себя героем фильма? Набиваешь под нос героический мотивчик, а потом тебя могут поймать и бросить в камеру над бассейном с крокодилами, а ты делаешь бомбу из жвачки и смываешься. Стоп, что? Нет! Ясно, просто спросил. Я пестибюля. Нужно разобраться с тренировками подпольщиков, а потом искать тайную комнату. Да ладно! Все просто, Мы перед перед тебя! Вот так! Я опускаю взгляд. Вот так, кучнее! Итак, ночью. Вот так. Да, да. кучно пошло! Так намного лучше. И справишься, давай. А -а -а! Да, правильно, Роксон будет на вас охотиться. цели Я не отступлю не видно где-то же она должна быть я читал интервью фиска он там сказал что любит полезное искусство что это значит не знаю но в его доме нашли кучу секретных проходов спрятанных за картинами так что да понял еще Хотел сбежать от другого Человека-паука? Мог бы построить скоростной лифт. Может, успел бы сбежать? Давай не будем подсказывать злодеям, что делать, а? Слышал, какой шум весь, Вот это тренировка там идет. Но с тех пор заболели три человека. Три! Мы опасен, Мы знали, что будет опасно. Мы же все согласились. Но если мы тоже заболели... Не получается, провалилось. У подполья нет времени возиться со слабаками. Ты слышишь? Люди из подполья тоже болеют от Нуформа. Какая... Чёрствость. Ну форм довезли. Он цел? Да, в лабораторию в городе. Ганки. Они перевезли Нуформ. Может быть так, что канистра опасна. Она... Так гудела, словно может взорваться. Силы нового паука изменили его структуру. Скажите всем, чтобы не трогали. Их убежище. Ну, форум точно где-то там. А, нужна четкая картинка, тогда смогу сузить поиск. Мы ничего не знаем об этой штуке. Что это? Откуда взялось? Ну, форм создал мой брат. Главный химик. И Роксон его убил. Я не отступлюсь, пока их не уничтожу. Вы со мной? Ты знаешь, что да. Хорошо. Нужна энергия. Генераторы. Аккумуляторы, все что угодно. Тащите в кинотеатр. Паук? Ого! Это топовый прием? Черт! Сам не понял, что я сделал, но сразу. Займись паучьими делами, а я исследую, как и следую к нашему мифу Класс! Продолжу вас шокировать! Укомонись! Могу вытеснуть схватку в злодейском из списка дел! Ты один! Тебе с нами не справиться! Похоже, подпольщики обустроились на старых стройках Фиска. А что за кинотеатр? Фина упоминала. Кинотеатр? Хм, это напряга. Драматично. Сказал все-таки. Это кинотеатр Джем. Думаю, именно там она спрятала на Надо туда заглянуть. Если ты в кино, я только за. Но если хочешь сначала заглянуть на базы подполья, я знаю, кто поможет. Лады, внесу базы подпольщиков в дел и сообщу, как доберусь до кинотеатра. А я буду тут. Вылавливать критические баги, видно на огонь. Фина встретится с подпольем в джеме поздно вечером. Пожалуй, можно пока проверить доложение и заняться другими делами.